Всем привет, я Александр, а за мной находится полноприводный электрический кроссовер Tesla Model X. Сегодня вы увидите, как можно сделать его максимально тихим и комфортным. А судя по количеству обращений владельцев этих автомобилей, штатная шумоизоляция их не устраивает. Первостепенная задача шумоизоляции любого автомобиля – это аккуратный демонтаж деталей салона. Первым этапом, как правило, откручиваются сиденья, а после отключается автомобиль от питания и демонтируются все оставшиеся элементы салона, чтобы получить доступ к кузову. В этом автомобиле мы сделаем максимально возможный комплекс работ. Это шумоизоляция пола, шумоизоляция багажника, шумоизоляция дверей, а также шумоизоляция торпеды и центральной консоли и дополнительная шумоизоляция колесных арок. Для получения максимального эффекта необходимо использовать только самые высокоэффективные материалы последнего поколения премиальной линейки. Первым и самым важным этапом шумоизоляции является нанесение мощных виброизоляторов на кузов, таких как Comfort Mat Atom и Comfort Mat Dark D3 и их последующая прикатка специальными валиками. Далее, чтобы закрепить первоначальный результат от виброизоляции необходимо нанести премиальные мембранные шумоизоляционные материалы поверх и закрыть их дополнительной акустической мембраной. Только такая связка даст нам максимальный результат. Более бюджетные решения в этом автомобиле не работают. После работы с салоном и багажником и его последующей сборки переходим к шумоизоляции дверей. В этом автомобиле не совсем стандартные задние двери поэтому работать с ними непривычно. Двери также получают свою порцию многослойной шумоизоляции, такой как ComfortMAT D3, Integra и ComfortMAT SoftWave 15. Работа с передними дверями производится, как и в любом другом автомобиле. Параллельно с шумоизоляцией дверей для ускорения процесса приступаем к шумоизоляции колесных арок. Арки также получают многослойную порцию шумоизоляционных материалов. Дополнительно для защиты от коррозии мы наносим слой гидроизоляционного шумоизоляционного покрытия. Особое внимание мы уделяем антискрипной обработке пластиковых элементов салона. Это последний и очень важный этап и пропускать его категорически не рекомендуется. Вот мы и закончили шумоизоляцию в этом айфоне на колесах. Теперь вы знаете точный рецепт, как сделать максимальную тишину в этом технологичном автомобиле. С точки зрения нанесения шумоизоляционных материалов, этот автомобиль ничем не отличается от всех остальных, которые мы здесь в наших стенах делаем. Но с точки зрения арматурных работ здесь есть очень много Нюансов. Если вы точно не знаете, как разбирается этот автомобиль, то можете наломать дров. Если вы владелец подобного автомобиля и в поездках чувствуете акустический дискомфорт, то крайне рекомендую обращаться в компанию, у которых есть опыт работы с этими автомобилями. Так вы убережете и себя, и свой автомобиль от неприятностей. Спасибо за внимание. Ждем вас, гости. До встречи.